Всем привет! Сегодня немного занимательных чисел. Вы помните, что в одном из клипов я обратила внимание на число 72. Там подчеркивалось 36 умножить на 2 будет 72. Умножение на 2 какого-либо числа, конечно, напоминает генетику, но чую я пока что не нашла. Но в любом случае это число казалось интересно тем, что оно кратно по отношению к знаковым числам. 144 – это 72 умножить на 2. Если я где-то ошибаюсь, то поправляйте меня. 144 тысячи старцев в апокалипсисе как-то вызвали немало тревоги по поводу того, кто будет спасен, потому что это же мало, да? Но 144 тысячи оказалось числом дней в календаре Майя, когда идут циклы и души, души забираются с земли. Я посчитала, в календаре мая было не 360, а 364 дня. Земля ускоряется почему-то. И деление показало, что это 395 лет. Около 400 лет. Каждые 400 лет происходит смена, смена цикла. Неудобная ситуация в таких цифрах в том что никто не читает основная масса 9999 процентов ,99 не умеет читать календарь мая и не может проверить эти цифры лишь приходится верить на слово но получается что около 400 лет или плюс-минус примерно происходит что-то что-то очень необычное и на самом деле под большим вопросом на каком этапе этого цикла мы находимся сейчас мы не знаем. Также, говоря про 72, оно кратно 432. Если 432 разделить на 72, будет 6. 432 – это частота ноты ля второй октавы до того, как ее скозили до 440. И на этом канале внизу, если пролистнуть, есть ролики, где я сперва нечаянно обнаружила эту подмену. Я тогда не, не придала этому серьезного значения. Я так и подумала, что музыка у всех своя, и каждый сочиняет как может. Оказалось, что нет. Исследователи сходятся в том, что 432 гармонически несет в себе красивые там, соотношения математические, что должно быть именно но Это говорит о том, что, меняя жизнь в мирах, на планетах, кто-то меняет в обязательном порядке вот эти маленькие крошечные символы, сигналы, частоты, чуть-чуть искажает реальность, и в целом, в целом это, получается, дает еще больше искажения. Мне интересно, это надо посчитать, насколько надо ускорить звуковой ряд, чтобы нота ля встала на свое место, после 440 встала на 432. Кому сегодня не лень считать, посчитайте. Обсудим. Завтра мы обсудим 420, которая тоже была в песне «Это поезд в огне». Очень интересные комментарии что в 4.20 будили организацию «Синий кит», это организация самоубийц-подростки. Именно в 4.20 будили. 4.20 также будет связано с числом 26. 26 для нас символизирует большие циклы, потому что прецессия длится 26 тысяч лет. Но это будет завтра. А сегодня пишите комментарии. До новых встреч!